Привет, я Елена, в прошлом преподаватель информационных технологий в юридическом институте со стажем более 20 лет, а сейчас интернет-предприниматель, менеджер YouTube, и я хочу рассказать вам о своей профессии. Это честный и стабильный заработок в интернете, причем зарабатывать вы начинаете уже через месяц после обучения. Потребность в таких специалистов очень велика. Рынок на 97% еще не заполнен. Чем занимается менеджер YouTube? Создает YouTube-каналы и производит анализ уже созданных. Производит оформление и брендирование канала. Привязку любого сайта к YouTube-каналу. Производит оптимизацию канала, а также оптимизацию видео. Контролирует эффективность работы канала. Если вы хотите более подробно узнать об этой очень перспективной профессии, то переходите по ссылке под этим видео.